Индикатор MACD или индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Здравствуйте всем. Сегодня мы рассматриваем такой очень известный популярный индикатор, индикатор MACD. Данный индикатор относится к классу осцилляторов. Он строится на основе скользящих средних и дает отличные как трендовые, так и контртрендовые сигналы. Также для индикатора MACD свойственно смотреть дивергенцию. Дивергенция – это расхождение между показанием индикатора и показанием цены реальной графика. И дивергенция является отличным предсказателем скорого разворота рынка. Откроем терминал QUICK и выведем индикатор MACD. Правой клавишей мыши «Редактировать» и здесь нажимаю «Добавить». Мы можем видеть, что есть индикатор МАГДИ и есть гистограмм МАГДИ. Мы сделаем следующим образом. Выведем одну, один индикатор МАГДИ на график. Параметры мы возьмем сразу в два раза больше, чем стандартные. Как показывает практика, при текущих рыночных ситуациях такие параметры работают лучше стандартно. Хотя это тоже не идеальные в данном случае параметры но увеличивая данные периоды вы будете уменьшать число ложных сигналов стандартные значения 12 26 и 9 мы их два раза увеличиваем. и гистограмма магди те же самые значения гистограмма магди выводится в отдельное окно и на нее же мы здесь наложим Индикатор МАГДИ. Итак, нажимаем применить ОК. И видим, что на цену наложено две линии. Это представляет собой индикатор МАГДИ. И гистограмма МАГДИ. Как она строится? Линия МАГДИ. Это разница между экспоненциальными скользящими средними которые берутся по цене закрытия с периодом неким P1, быстрый период, минус экспоненциальная скользящая средняя с периодом P2. P2 это медленный период, более медленный. В данном случае у нас это 24 и 52. Здесь она обозначена красным. Красная сплошная линия это индикатор МАГДИ. Делают еще следующее усреднение. Делают простую скользящую среднюю от индикатора МАГДИ. Стандартное значение ⁇ это период равен 9. В нашем случае мы его взяли в два раза больше 18. Это сигнальная линия. Она показана здесь синяя, линия пунктиром. Итак, красная линия. Индикатор МАГДИ. И синим обозначено сигнальной линии индикатора МАГДИ иногда выводит гистограмму МАГДИ гистограмма МАГДИ строится как разница между линией разница между красной сплошной линией и пунктирной линией вот в данном случае мы видим гистограмму МАГДИ строится она в виде столбиков можно в квике выделить что растущие бары будут зеленые и падающие будут красными. так сделать удобно потому что некоторые сигналы зависят от того растет гистограмма МАГДИ или падает также можно линии МАГДИ и сигнальную линию МАГДИ нанести на график в окно там где изображена гистограмма почему так делают сейчас мы поймем разобрав какие сигналы можно интерпретировать и как пользоваться гистограммой МАГДИ и как пользоваться индикатором МАГДИ почему он называется расхождение схождение скользящих средних да потому что красная сплошная линия Магди это разница между экспоненциальными средними быстрой и медленно скользящих средних из построения понятно что если Магди красной линии положительно это значит быстрый скользящий средний больше медленный фактически у нас восходящий тренд когда Магди становится положительным это фактически пересечение быстрой и скользящих средних и наоборот когда Магди становится отрицательным это пересечение скользящих средних в обратном направлении. Это начало нисходящего тренда. Это что такое линия МАГДИ. Но сигналы от индикатора МАГДИ интерпретируются другим способом. Это чтобы вы понимали, что такое линия МАГДИ. Это разница между скользящими средними. А интерпретация сигналов у нас следующая. Какие сигналы может дать индикатор МАГДИ и гистограмма МАГДИ? Первый сигнал, который часто используется, это пересечение МАКДИ сигнальной линии снизу вверх. На графике вот мы видим эту область. Красная линия сплошная MACD пересекает пунктирную сигнальную линию снизу вверх. Это полностью аналогично тому, что следует из формулы из формулы, что гистограмма MACD пересекает нулевую отметку. Эти два сигнала абсолютно идентичны. Пересечение MACD сигнальной линии с вверх. И пересечение гистограммы MACD нулевой отметки. Это сигнал к открытию длинной позиции. После пересечения на следующей свече мы открываем позицию ЛОН. И позиции лонг удерживаются до тех пор, пока гистограмма MACD снова не пересечет нулевую отметку. Вот эта точка. И вот эта точка пересечения. Соответственно,. Как только она становится отрицательным, мы открываем короткую позицию. Вот такой на вашем примере видите сигнал, который дал очень хороший результат. Следующий сигнал. Для следующего сигнала как раз необходимо, чтобы сигнальные линии МАГДИ были нанесены на тот график, где гистограмма. И следующий сигнал интерпретируется так. Сигнал возникает в ЛОНГ. Если Сигнальная линия, если гистограмма МАГДИ пересекает сигнальную линию снизу вверх. И при этом гистограмма МАГДИ находится в отрицательной зоне. То есть она меньше нуля. Вот в данном случае здесь произошел такой сигнал. Произошло пересечение. И вход здесь уже осуществляется немного раньше. В данном случае этот сигнал дал лучший результат. Соответственно, действует и обратный сигнал. Как только гистограмм МАГДи пересекает сигнальную линию сверху вниз, и при этом гистограмм МАГДи находится в положительной зоне, то это сигнал на открытие короткой позиции. В данном случае вот здесь возникает сигнал на открытие короткой позиции. И как мы видим, что вот уже в этой точке сигнал, скорее всего, даст срабатывание стопа. Потому что рынок еще какое-то время продолжал двигаться в сторону повышения. То есть, тренд был восходящий. Также используют иногда похожий сигнал. Сигнал только от гистограммы МАГДИ. Это появление трех подряд восходящих баров. Раз, два, три. Вот, в области три зеленых бара гистограммы МАГДИ. Она растет и при этом все три бара находятся в отрицательной зоне. Это тоже сигнал на открытие длинной позиции. То есть вот на этой свече мы входим в позицию long. Вот здесь сигналы, как вы видите, появляются чаще. Вот еще один сигнал на открытие короткой позиции. Здесь мы встаем long. Ну, как видите, что позиция получилась прибыльная. Но следующее здесь сработает, сработает стоп. И больше сигналов на открытие ланга не поступает. На открытие шорта еще один возникает сигнал. Вот на этой свече мы также заходим в шорт. И у нас, скорее всего, опять срабатывает стол Как видите, в данном случае от такого сигнала больше входов и есть ложные входы. То есть сигнал пересечения нулевой отметки более надежный. Как мы видели, что в данном случае он сработал идеально. Следующий сигнал, один из самых надежных для контртрендовых стратегий, это расхождение, это дивергенция. То есть это расхождение между поведением ценой и показанием индикатора. Давайте рассмотрим возникающую бычью дивергенцию. Это сигнал в лонг. Когда он возникает? Давайте посмотрим на цену. И на поведение индикатора магнит. Мы видим, что каждым новым локальным минимумом индикатор минимум становится чуть выше. И здесь еще выше. При этом, если мы посмотрим на цену, что при этом цена, наоборот, каждый новый локальный минимум становится все ниже и ниже предыдущего. Вот такое поведение называется бычьей дивергенцией. То есть цена достигает нового no минимума, а индикатор гистограмма MACD нового no минимума не достигает. При этом считается правильным, что при этом гистограмма MACD находится все время меньше нуля. Все время положение ниже нулевой отметки. Такое расхождение между гистограммой MACD и ценой это сигнал открытия длинной позиции. Как только сформировался следующий локальный минимум, это должно быть как минимум два положительных зеленых бара. Мы открываем где-то в этой точке. Открываем длинную позицию. Мы открываем лонг. Давайте посмотрим, что происходило с ценой. Цена действительно после этого начала восходящее движение. Вот где-то наша здесь точка входа. Рынок некоторое время находился в боковике. И затем началось восходящее трендовое движение. В данном случае бычья дивергенция дала очень хороший сигнал лонг. Как правило, дивергенция, особенно тройная дивергенция, это один из лучших контртрендовых сигналов на биржевом рынке. Вот, используя такие сигналы, соответственно, для открытия коротких позиций все сигналы с точностью на, да наоборот, на основании этих сигналов можно торговать при помощи индикатора МАГДИ и гистограммы МАГДИ. Какие еще дополнительные сигналы можно использовать у данного индикатора и для чего? Если мы посмотрим на исторические значения, то индикатор маги будет принимать какие-то определенные значения. Он колеблется около нуля, но иногда в какие-то моменты его значения могут стать достаточно большими. Какие-то могут быть аномально высокие значения гистограммы МАГДИ. Что это означает? Это означает, что Расстояние между скользящими средними достаточно, становится достаточно большим. То есть быстрая скользящая средняя достаточно далеко уходит от медной скользящей средней. Как правило это происходит в те моменты, когда рынок быстро начинает ускоряться. А достаточно быстрое и аномальное расхождение между скользящими средними всегда как правило приводит к тому, что это может быть началом разворота. В такие моменты, когда индикатор магии достигает каких-то критичных, аномально высоких значений, можно закрываться по профиту. То есть в этот момент у вас по-любому будет профит, потому что вы стоите в тренде и стоите уже в сильном тренде. И в этот момент, когда вот какие-то значения очень высокие, просто закрывается профитная позиция. И дальше ничего не делается, Ждет, вы ждете уже сигнала для разворота в противоположном направлении. Вот еще такой метод закрытия по профиту при помощи гистограммы МАГДИ тоже используют. Также на графике вы видите, что здесь вот и, и МАГДИ, и сигнальная линия достаточно далеко уходит от нулевой отметки. Вот нулевая отметка, шкала для МАГДИ, для МАГДИ слева и в момент вот таких. Трендовое движение. Движение. Линия уходит далеко от тренда. Посмотрим где-то еще на истории. Также какие-то резкие движения. Это аномально большие отклонения от нулевой отметки. Вот в данном случае, вот в этой точке, тоже имело смысл покрыть профиль. Нажимайте на кнопку ниже. И вы узнаете все фишки и параметры робота на основе данного индикатора.